В панели произошло обрушение. Спасатели уже начали работать. Идет расследование. Сынок! Я спасу его любой ценой. Найдем эту тварь. Что это за монстр? Эти существа либо жестокие хищники, либо...